Вам нужен большой охват. Какую, какую бы вы рекламу не использовали, вам нужен большой охват. О чем речь? Давайте мы пойдем с самого ныря, самого конца, с самого низа и возьмем круглую цифру для простоты счета, чтобы вы уловили смысл вообще, о чем я хочу договор... сказать вам. Воронку по нашей, думаю, все знают, понимают, как это выглядит, да, примерно. Вот в маркетинге есть такая же воронка. Давайте пойдем от этого. Вам нужно сделать всего лишь одну сделку. Круглая цифра, чтобы было удобно читать. Чтобы сделать одну сделку, мы возьмем среднюю конверсию, небольшую. Это та конверсия, на которую довольно быстро при правильной работе выходит менеджер. Вам нужно сделать 10 обращений. 10 обращений, 10 лидов, 10 заявок, 10 контактов. Ваша конверсия здесь средняя 10%. Звезды, я знаю, делают по 30%. 100 звонков в день. Давайте так. Я цифру назвал с потолка. Сколько звонков в день кого на менеджера спросите у Дарь, потому что она больше с отделом продаж действует. Так вот, 10% вставляют заявку. Ой, точнее, вы подаете этому из 10. 10 обращений к вам нужно поступить. Небольшая, небольшая конверсия. Дальше. Для того, чтобы вам 10%, 10 10 людей почти, а вот 10 человек, давайте так. 10 человек, 10 лидов, 10 заявок, по-разному можно их называть. Смысл один. Это 10 людей, которые обратились вам за услуги. А, нужно сделать так, чтобы минимум 500 людей как-то повзаимодействовали с вашим рекламным носителем. То есть, неважно, это было объявление на Авито, это была расклейка, это был баннер на улице, это было лист, там, не знаю, это был ваш сайт. Короче, 500 человек минимум нужно ваш рекламный носитель, прям прочитать, не просто увидеть, а прям прочитать и ознакомиться с ним, изучить предложение и принять решение, подходит, вам это, ему это или не подходит. Здесь, то есть, в среднем 2% это может гулять цифра, конечно же, от разных источников и от разных рекламных носителей. Но в среднем 2% из тех, кто ваше предложение... Прочитал, к вам может обратиться, к вам обращается. Высшая воронка. Тысячу. Здесь даже вот так, бесконечно, здесь доски бы не хватило. Она сильно расширяется. Тысячи людей должны ваш рекламные сити, в принципе, заприметить. То есть шел по улице, увидел яркую листовку, или клик, крутил в интернете, увидел вашу рекламу, или сидел на авито, увидел вашу, ваше объявление. Тысячи людей... Должны просто увидеть, мы называем это attention, На да, первый уровень взаимодействия в рекламе, это attention. И кому, кому интересно, почитайте Аида. наверняка многие слышали, многие нет, это модель а, принятия решений, которую используют маркетологи уже, не знаю, там, с лохматых годов, то есть это очень старая технология, и в продажах она же используется. Первый, первый шаг attention, внимание. Привлечь внимание. Вторая, интерес. Так вот, а, привлечь внимание, ваша задача. Вот здесь attention. Вы, наверное, обращали внимание, что реклама ну, уже давно, она такая вся яркая, креативная, вызывающая, не потому, что так нравится креативщикам, потому что они выполняют первый уровень, привлекают внимание. Так вот, ваша задача сделать так, чтобы ваши рекламные заприметили как можно больше людей. Это мы называем охват. Охват – это количество уникальных людей, которые увидели ваш рекламный носитель. Хоть на улице баннер, хоть в Яндексе рекламу, хоть в Гугле, хоть в социальных сетях, неважно. Это все охват. Следующий шаг – повзаимодействовал, прочитал, ознакомился, нажал на ссылку и так далее. Следующий шаг – оставил заявку. Так вот, чем бы вы ни занимались, смысл такой, если вам нужна не одна сделка, а пять сделок, к примеру, ваш охват должен быть минимум в пять раз больше минимум в 5 раз больше, потому что здесь еще потери могут быть. Поэтому а того в 5, а то и в 6 раз больше, чем вы хотите сейчас ну, на... сделать больше. Поэтому чем бы вы ни занимались, вот самое простое действие сейчас, если вы, допустим, уже работаете и, к примеру, размещаете объявление на Авито или клеите расклейку, самый простой шаг – увеличить воронку в самом начале, вот здесь на входе, расширить ее еще в 2 раза, к примеру, сделать два раза больше исходящего. То есть два раза больше листовок, к примеру, или два раза больше объявлений, или в два раза больше досок использовать. Это увеличение вверху воронки. И это дает вам рост вот здесь. Это самый простой, самый примитивный шаг, но кому-то даже его будет достаточно на самом деле. Но чем, что бы вы ни делали, какой бы вы источник трафика ни использовали, вам вверху нужен большой охват. Если вы берете какое-то какое рекламное место и понимаете, что его не увидят тысячи людей, десятки тысяч людей, Нахрен, отказываетесь. Ну, это то, что ведет вам к то, что не приведет вам в большом количестве сделок. Вам, вам нужно как группе, не знаю, queen стадиона собирать, чтобы в итоге до, до сделки доходило ну, желаемое количество людей. Поэтому охват, за ним следим. То есть, если вы вдруг решили продвигаться, допустим, условно, через ту же самую расклейку, не дай бог, да, то вы должны ей просто все завешать, чтобы это чтобы сделать. То есть, если вы сейчас не делаете, допустим, 5 сделок и не понимаете почему, Возможно, у вас проблема вот здесь. Даже на самом примитивном уровне. У вас недостаточно охват. Повлияете на охват, и будет изменение здесь.